Так, что же мы будем делать с целыми числами? Давайте их вначале обозначим как-нибудь. Вот так мы их будем обозначать. Итак, вот это Z фигурное. Это множество всех чисел, которые мы нарисовали с вами. То есть идущих через равные промежутки друг за другом. Кратных, отрицательных, положительных кратных единицы измерения единичного, значит, отрезка, который мы выбрали как эталон. Что нужно сразу самое важное, да? Что нужно знать про целые числа? Что мы умеем целые числа складывать, вычитать и умножать. Вот такие операции внутри целых чисел могут быть выполнены. Но давайте тем не менее по порядку пойдем. И заодно мы сразу заметим, что между плюс и минус существует тесная связь. Значит, итак, что значит сложить два целых числа? Например, что значит взять 3 и прибавить к нему 4? Это означает на прямой... Это означает на нашей прямой... Обозначить где-то тройку найти и прибавить к ней, приставить к ней, приставить отрезок, обозначающий 4. Что за отрезок, обозначающий 4? Это надо иметь в голове исходную картинку целых чисел, которую мы э, рисовали. Вот 0, вот 4. И есть вот такой вот направленный отрезок, который математики называют вектор. Сразу же давайте все важные понятия вводить сразу. Вектор – это направленный отрезочек, который из одной точки торчит в другую. Векторы, вектора будут равными, если у них направление одинаковое и длина одинаковая. Ну вот это вектор плюс 4, а если обратно я нарисую из точки 4 в 0, то это будет минус 4. Ну вот, соответственно, 3 плюс 4 – это я беру точку 3 и от нее откладываю вектор длины 4. Ну, как вы понимаете, мы попадаем в точку 7 тогда. Вот. но также можно и отложить от нее вектор минус 4, и это будет называться 3 минус 4. Или, как математики любят писать, 3 плюс минус 4. Оно же 3 минус 4. И, соответственно, это содержательно означает, что мы уменьшаем тройку на 4 деления. Ну и ясно, что мы получаем минус единицу, то есть... Если температура была плюс 3 понизилась на 4 градуса, каждый из нас знает, что она равна минус 1. Снова начало, начались морозы, лужи покрылись льдом. И вот у нас, соответственно, есть операции сложения и вычитания. Значит, операция вычитания обратно к сложению в том смысле, что если к результату вот такого вычитания я потом прибавлю снова то, что вычитал, то ничего не должно измениться. 3 минус 4 плюс 4 – это обратное число 3. Если температура на 4 градуса упала, а потом на 4 градуса поднялась, то, значит, она стала той же, которой была до всех изменений. Вот. Значит, это, хоть это все и очевидно, но это а, требует специального названия. А, называется это явление словом «группа». И я сейчас... В следующем нашем небольшом кусочке математическом я объясню на примере целых чисел, что такое группа. Опять же, исходя из идеи, что все надо вводить сразу. Все, чем математика оперирует, современная математика, должно быть знакомое и тому человеку, кто решил с ней познакомиться шапошно. Понятие группы абсолютно необходимо для того, чтобы понимать математику, даже на очень начальном уровне. Поэтому давайте... Познакомимся с тем, что такое группа.